Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Вадим. Я хочу вам рассказать про новый комплекс в нашем городе Сочи, замечательном. Комплекс, который находится в завокзальном районе, завокзальный район нашего города. Достаточно популярный, один из лучших районов. Место для проживания. Также для отдыха идеально подходит. Рядом у нас школы, детские садики, поликлиника. Все есть на районе. Представляю ваше внимание, клубный дом Островский. Буквально на днях открыли продажи. Пока самые низкие цены, лучшие предложения, скидки, рассрочки от нашего агентства Сочи ЮДВ. За мной находится такой жилой комплекс, известный как ЖК на Альпийской. Три домика уже готовы, построены, сданы. Улица Невская. Улица Альпийская рядом проходит. Давайте пройдем, посмотрим а, наш клубный дом. Что он себя представляет. Вот. И а, кто его будет покупать. Территория 40 соток земли. Три корпуса. Корпуса будут иметь статус апартаменты. А, они предназначены как для постоянного проживания, так и для отдыха. То есть а, люди, которые приезжают в город Сочи, Останавливаются, могут здесь располагаться Очень удобное комфортное место расположения Слышите, наверное, сейчас шум перфораторов Это у нас как раз идет бурностройка За забором вот такая зелень Во-первых, видите, елки у нас Елочки стоят Полностью территория зеленая, благоустроенная После сдачи комплекса полностью будет благоустраиваться озеленение Лавочки, зоны отдыха, барбекю зона, мангальные зоны, соответственно а зона будет а, фитнес-зал, спа, планируется разместить на территории нашего комплекса. А я нахожусь на территории комплекса Клубный дом Островский, который находится, как я и сказал, уже на 40 сотках земли располагается. А, три, три дома. Три дома. А, смотрите, это у нас идет капитальный ремонт, так называемый. Мы называем реконструкция. Три дома, которые стоят на кадастре имеют три этажа высотность площади апартаментов будут от 18 до 25 квадратов сдача апартаментов с предчастовой отделкой white box. то есть будет заливка полов штукатурка стен электрика заведена и сантехника заведена по коммуникациям все коммуникации в нашем комплексе центральные ех. Вот, а газ, газовая котельная будет на территории располагаться, то есть отопление, горячая вода, все получается у нас индивидуальное. Вот, соответственно, коммунальные платежи будут ниже, чем в соседних домах, которые получают тепло у нас от центрального отопления, Центрально горячая вода, городские тарифы, у нас будет индивидуально все гораздо-гораздо ниже. В комплексе, как я уже сказал, подойдет как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду. После сдачи комплекса планируется вот на этом месте, на этом месте, где сейчас находится отдел продаж, у нас, да, на этом месте будет располагаться консьерж-сервис. То есть комплекс подразумевает собой посуточную сдачу в аренду. То есть этот, скажем так, отель, бутик-отель, бутик Небольшой, компактный, уютный, со своей территории закрытый, охраняемый под видеонаблюдением Для комфортного и безопасного проживания собственников нашего комплекса Также, как я вам сказал ранее, на территории будет располагаться у нас фитнес-центр, спа Сейчас я пройду по комплексу, вам все расскажу, покажу И вы сможете своими глазами все увидеть Это у нас ликер Б, Б три этажа и плюс цокольный этаж ведутся работы на комплексе вот это территория всего комплекса это у нас центральные, центральные ворота, здесь будет консьерж сервис это у нас по соседству ЖК Обсинский. комплекс кстати на предсдачу цены от 15 миллионов рублей если кому интересно тоже могу дать информацию а дальше у нас идет корпус Б который также имеет три а, этажа. Сейчас мы спустимся, посмотрим его. Как слышно, да, ведутся работы. Сейчас идутся демонтажные работы. Убираются лишние перегородки. Монтируются новые. Уже блоки завезли, кстати. Сейчас пройдем внутрь, посмотрим все. Сегодня, кстати, выходной день. У нас суббота. Но работы вернутся Вот это все полностью наша территория А вот этот маленький корпус Как раз это корпус будет Фитнес-центр, спа А вот чуть дальше Это у нас корпус Корпус В Давайте пройдем, я покажу Это фитнес-центр Тоже корпус полностью будет Под реконструкцию попадает Это корпус В Вот такая зеленая территория С елочками С пальмами Здесь будут лаунди-зоны, зона отдыха, беседки на территории расположены. Все для комфортного проживания наших гостей и собственников. Наконец-то прекратил работать перфоратор. Сейчас зайдем вовнутрь, посмотрим, что здесь у нас. Вот здесь будет консьерж зона располагаться в каждом корпусе перегородки выбираются. Сверху второй этаж. Лестница будет с другой стороны. Это литер В. Из плюсов я вижу то, что это закрытая территория. Полностью охраняется под видеонаблюдением. Качество отделки будет бизнес-класс. То есть вентилируемые фасады. А внутренняя отделка будет из керамогранита. Зоны общего пользования, входные группы, все будет из керамогранита. Этот цокольный этаж мы можем зайти сейчас посмотреть. Питер Б. Вот такие номера площадью от 12 до 25 квадратных метров. Здесь будет входная группа. Здесь будет номер перегородка стоять. Номер 6 апартамент. Это будет полностью входная группа. Еще раз повторюсь, все центральные коммуникации. Свет, вода, электричество, канализация. Все, все у нас центральное. Газ, газовая котельная будет на территории мини котельня, которая будет отапливать комплекс и подогревать горячую водичку. Сейчас у нас цены на старте от 2 миллионов 840 тысяч. Это минимальная цена за апартамент площадью от 10 квадратных метров. Для покупателей нашего канала у нас предоставляется скидка. Звоните, пишите. А я нахожусь в отделе продаж а, застройщика клубного дома Островский. Хочу представить вам Оксану, руководителя дела продаж. Она сейчас нам расскажет все про наш замечательный комплекс. Да, здравствуйте, ребят. Все... Меня зовут Оксана. Давайте о нашем комплексе Замечательно. Во-первых, мы находимся на территории завокзального района. Это достаточно старый район, э -э шедевральный в плане того, что его люб любят помимо того, что те люди, которые приезжают сюда за счет своего транспортного сообщения, свои своей развитой инфраструктуры, также, собственно, любят его и местные жители, потому как он, собственно, приравнивается к центральному району очень близок. Буквально, я могу сказать, 15-20 минут пешком от нашей точки, где мы находимся, до вокзала, буквально 15-20 минут. И, собственно, там вы получаетесь в бизнес-центре, и э, ласточка у вас, и все транспортное сообщение. Хотя я могу сказать то, что есть у нас. У нас здесь есть школа, 14 достаточно интересно, в общем-то, вообще для Общая масса людей, населения здесь, в этом районе, буквально 2 минуты пешком, 4 вида направления, транспортное сообщение вниз, 5 минут буквально, там 7 направлений. Также рынок, поликлиника, поликлиника 4 одна из лучших в городе Сочи, собственно, все новое оборудование, это приходит именно в 4 поликлинику. Очень развитая инфраструктура за счет своих ресторанов, салонов красоты, всевозможности всего. Собственно, по нашей территории, ребят, я обозначаю вам, это 40 соток земли, достаточно хорошая территория, в Сочи очень мало, когда есть закрытая территория таких объектов. У нас это старые здания, которые стоят уже на кадастре, бояться их абсолютно не нужно, они есть везде, можно загуглить, пожалуйста, посмотреть, мы все открыты в доступе. На территории находится 4 литера. Один из них очень небольшой, порядка 20 квадратных метров. Он будет отдаваться под инфраструктуру для клиентов это фитнес-центр. Это двухэтажное здание, собственно, оно отдается под фитнес-центр. Литер А, Б и В. Смотрите, отличительная особенность этих литеров литер Б. 4 этажа это цоколь мансарда. Затем литер А и В это два этажа и три этажа. Также отличается у нас высота этажность, так как мы выкупаем старое здание, делаем технически возможно, как это возможно тавтология. но дело в том, что в каждом литере этажность разная только лишь А, наверное, не коснулась это 2,9 высота потолков в литере В очень интересное экономическое предложение в плане того, что если вы берете 14 квадратов в одном из литеров В или А это спальня, так как у нас квадратные метры очень небольшие, от 10 до 25 квадратных метров, собственно, в том же вы с высотой 4-15 потолков окупаемость этого апарта будет достаточно высока. Это можно сделать двухуровневую квартиру. И 5 спальных мест, если те, кто хотят для пассивного дохода, достаточно рентабельны будут и востребованы, собственно. Тем более, опять же, акцентирую на нашем районе. Смотрите, что еще будет у нас. Центральные коммуникации. Холодная вода центральная. И отопление и, газ, о, о, отопление и горячая вода это газ. Собственно, это уже экономичнее на коммунальные услуги. Помимо того, у нас будет располагаться около литера А. Это лаунж-зона, зона барбекю, собственно, скамейки. У нас очень зеленая территория, и, собственно, ландшафтный дизайнер еще проработает над этим, потому как есть некоторые старые деревья, здесь будет все очень украшено, красиво и зелено. Я вас уверяю, полный дом наш будет отличаться от многих объектов Помимо этого, на территории будет сауна У нас сейчас идет под вопросом бассейн Будет он, не будет, но не акцентирую на нем Но, собственно, и так достаточно Фитнес-центр, сауна, у нас детская площадка В любом случае это будет Некоторое количество мест Почему я говорю некоторое количество автомобильных мест Только лишь потому, что в стройке всегда есть некие движения вправо-влево Поэтому здесь будет, наверное... Если у нас наряду с тем, что у нас апартов вместе с мансардами порядка 80, то собственно автомест авто, мест у нас будет порядка 15, не больше. Но это уже, уже хорошо. Помимо этого, у нас на территории будет располагаться консьерж-сервис. Он будет вести доверительное управление тем, кому нужна пассивка. Еще, помимо этого, я хотела бы сакцентировать вам на том, что для тех инвесторов, кому это интересно, кому интересно вкладываться и выходить очень быстро из объектов, вы можете вложиться сейчас на данный момент. Смотрите, вы можете зайти сейчас, у вас будет очень короткий инвест-шаг. сейчас в этом месяце, в феврале, в марте вы можете зайти, у нас приобрести какие-то апарты, в июле месяце вы можете перепродать его, выставить через нашу шахматку, либо через агентов, Вадима в том числе. Помимо этого, здесь ценовая категория, я вам могу сказать, от 80 до 100 тысяч рублей за квадратный метр. Она поднимется однозначно за счет опять же локации. Я делаю акцент огромный на локации. Сейчас у нас по Сочи идет на самом деле такой мораторий на застройку здесь бояться абсолютно нечего за счет нашего преддоговора пакет документов мы предоставляем весь полностью на самом деле по каждым нашим комплексам, это как пушкин горького булгаков проходилось все точно так же и в общем то мы сдаемся достаточно раньше приходите к нам обращайтесь будем рассказывать на месте дружить показывать могу вам показать некий рендер собственно не очень хорошо видно ребят Ссылка на Google диск есть. Обращайтесь к Вадиму. Он все вам покажет. Наверное, не очень интересно. Здесь это будет ви видно. Эм, объект действительно будет в сердце Сочи, поэтому приезжайте к нам. Всего наилучшего. Спасибо, Оксана. Спасибо. Ждем обращений. Итак, подытожим. У нас сейчас старт-продаж. Самые низкие цены на старте. Очень интересная инвестиционная составляющая у нашего комплекса. Порядка 50% в год. А срок сдачи комплекса. У нас идет эта осень этого года. А сейчас все корпуса стоят на кадастре, а происходит раздел на помещения. До июня месяца все корпуса будут разделены на помещения. У нас, смотрите, какая фишка есть, какой нюанс на комплексе. А страховая компания ВСК Групп страхует полностью сделку. 100% идет страхование сделки от каких-то там непредвиденных ситуаций, от ЧП, еще от, от чего-то. Вот, то есть обращайтесь к нам в компанию Сочи ЮДВ. Мы вам сделаем лучшее предложение в нашем прекрасном комплексе.